Всем привет, с вами Россикс. Сейчас расскажу про Jumbo Exchange. Я, кстати, получал как-то от них ретро-дроп. И в этом видео будет конкурс на 5 долларов в токенах мира. Начинаем. Jumbo ⁇ это самая удобная для пользователей биржа, которая призвана устранить типичные трудности, с которыми сталкиваются люди при работе с децентрализованными биржами. Благодаря различным аспектам НИР, как быстрота и дешевизна транзакций и собственным алгоритмом Джамбо работает беспребойно, что означает, что каждое взаимодействие с биржей дополняется немедленной визуальной обратной связью и соответствующими инструкциями, такс. Джамбо создан специально для одной цели – ненавязчивый и увлекательный опыт для торговли, обмена и размещения ваших цифровых активов. На этой бирже вы можете заработать на пуле ликвидности и фарминге. Кстати, у Джамбо даже был airdrop, но я выиграл там всего баксов 10. Пулы ликвидности это смарт-контракты, содержащие заблокированные криптокены, которые были предоставлены пользователям платформы. Они самоисполняются и не нуждаются в посредниках, чтобы заставить их работать. Они поддерживаются другими частями кода, такими как автоматизированные маркетмейкеры которые помогают поддерживать баланс в пулах ликвидности с помощью математических формул. За все эти действия пользователи получают вознаграждение в нативных токенах той или иной децентрализованной биржи, которые потом можно продать или использовать для дальнейшего фарминга. Все сделки защищаются смарт-контрактом, на который не могут никак повлиять ни контрагенты, ни сами биржи. Если не случится технического форс-мажора, то инвесторы всегда получат свой доход. В отличие от централизованных бирж, где организаторы всегда могут скрыться с деньгами. Но тут главное, чтобы смарт трек был правильным и действительно безопасным. И конкурс на 5 долларов. В комментариях вы должны написать опыт от использования подобных децентрализованных бирж или джамба на НИР-протоколе. Такс. Я выберу комментарий, и он выиграет 5 долларов в токенах NIR. Так, чтобы начать пассивно зарабатывать джампа, вам нужно подключить кошелек. Это делается буквально в 2-3 клика. Для этого заходим в биржу и нажимаем на кнопку Connect Wallet. После этого у вас появится окно, Где вам нужно выбрать удобный кошелек? Нажимаем на него. После подключаем кошелек. И у Вас обычный мир его нужно будет свапнуть на Wrapped Mirror. Затем переходим на страницу Pool. Здесь мы можем заработать на пуле ликвидности на следующие монеты. NiraX, Linear, Jamba, USN, USDT, Aurora, Chica, Yumi, Jamba и Happy. Годовые проценты могут начинаться от 1% и доходить до 216%. процентов. Проценты отличаются от монет, и как правило, чем волатильнее монета, чем на нарискованнее, тем больше процентов в год. Для инвесторов пристроение ликвидности может быть очень прибыльным. Протоколы стимулируют поставщиков ликвидности с помощью вознаграждений в виде токенов. Эта структура стимулирования привела к появлению стратегии криптоинвестирования известной как «Доходная фермерство или «Yale Farming», где пользователи перемещают активы по разным протоколам. Но остерегайтесь рисков. пула ликвидности подвержены непостоянным потерям, термин обозначающий когда соотношение токенов в пуле ликвидности становится неравномерным из-за значительных изменений цен. Это может привести к потере ваших вложенных средств. Если вы хотите добавить средства непосредственно в пул ликвидности такой как Вейнир Аврора на Джамбо, вам нужно будет иметь равные суммы Вейнир и Аврора, которые вы можете обменять с помощью любой децентрализованной биржи или на самом Джамбо. А также у них есть Телеграм-канал, Твиттер-аккаунт, все ссылочки будут в описании. Также у меня могли быть некоторые ошибки, вы можете меня поправить в комментариях и написать конструктивную критику. Всем спасибо, удачи, не забывайте о конкурсе, и заходите по ссылочкам в мой Телеграм-канал. Там я делюсь всеми своими темками, ну, практически.